Друзья, всем привет! Скажите, пожалуйста, как идет звук. Если звук нормально, то по 10 шкале было бы здорово, если бы вы показали, что 10 это, например, хорошо, 9 это менее хорошо и так далее. Окей, звук хороший. Окей. А, хорошо, что в таком большом количестве собрались сегодня на мероприятие, не успели заранее его анонсировать, но как бы там не было, сразу чувствуется дух команды всех, а, кому интересно. Да, я уже здесь, вы меня хорошо, сегодня у нас с вами важный тренинг, бесплатный да -да. метод для продвижения в интернете тренером и спикером ну, сегодня да, здесь, Татьяна если вы меня слышите, а, Татьяна Кутник, на она показала, на что она способна, ну а более того, а показали а, результаты ну, те люди, которые использовали да, друзья, если эти вы меня методы. Поставьте, пожалуйста, и а, теперь, коль мы все собрались все готовы, я приглашаю <как> Татьяну в эфир, она уже с нами. Татьяна, подсоединяйтесь, пожалуйста. Ага, все, вы, вы меня слышите, хорошо. Я не могу понять, почему вы меня не видите, я сама себя не вижу, если видите, хорошо. Все, отлично, вы меня слышите, но не видно. Хорошо, окей. Я готова, чтобы меня было видно, но почему-то не запускается у меня видео, не знаю почему. Отлично, друзья, всем привет, всех рада видеть, надеюсь, что есть много тех, кто пришел сегодня первый раз. Давайте сразу же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 А, смогут сделать это все. Отлично. Комментарии в соцсетях. восьмерку, Кто уже делал? Кто уже делает? А, давайте поставим еще восьморочку. Кто уже этим занимается? Кто это делает? Да, все сложнее, конечно. Я вам скажу, каждый из моих тренингов будет становиться все сложнее и сложнее и сложнее. И дойдет до того, когда это уже будет интересно исключительно профессионалам. Но...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 Поэтому сейчас я хочу немножечко вам э, открыть, показать экран и открыть, как выглядят эти бесплатные сервисы, сервисы ответов и вопросов. Э, не ищите, не тратьте время, тех пять, которые я дала, этого достаточно. Э, если я говорю, что достаточно, <laughs> значит достаточно, потому что на все это нужно время. А главная инвестиция, которую вы инвестируете, это ваше время. Поэтому сейчас я покажу экран.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 Да, все видно, отлично, спасибо, ребята, я просто, угу. все, спасибо, ребята, да, поехали. Итак, есть такие вот, э, они выглядят вот таким вот образом, я вам несколько подобрал. Вот э, люди задают вопросы, вы же можете тоже задавать вопросы, как заработать деньги или э, какие источники дохода, если все что угодно. Здесь люди задают всевозможные вопросы. Вы заходите, вот сейчас есть 3656 вопросов, да, на это не нужно тратить много времени, но найдите несколько минут э, времени для того, чтобы. Э, я не буду открывать сейчас много разных, э, но здесь вы можете просто заходите, нужна формула для вычета там, чего-то там. Э, вы должны здесь искать исключительно ту информацию, которая вот.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 Это как бы есть тренинг уже по работе с возражениями, но что касается сервиса ответа вопросов, здесь вам хорошо тренировать терпение, потому что здесь э, ваша задача, если человек что-то говорит, что-то пишет, и вы с этим не согласны, вначале согласитесь, скажите, да, возможно, вы правы, а после этого говорите свою точку зрения. Это будет и выдержано, и э, воспитано с вашей стороны. И, вы знаете, спокойствие говорит о том, что вы эксперт.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 И если вы что-то предлагаете, человек может промониторить, и, как правило, э, что касается блогов, они очень хорошо в поисковиках выскакивают буквально первыми, э, ну, вот в поисковике первыми, да, топовые. Э, о чем это говорит? Что... Э,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 Если есть вопросы, пишите, не только благодарности, пишите вопросы. Для тех, кто сегодня был первый раз, на канале запись обязательно будет. На канале и e Pro вы можете посмотреть две предыдущие записи. Еще хочу обратиться к вам с такой просьбой. Я обратила внимание, я обратила внимание на то, что вы делаете, ну как бы грабите, как бы, видео, да, тех тренингов, которые я провожу, и выкладывайте у себя на канале. Да, конечно, это один из методов продвижения вашего канала, но просто хочу обратиться к вам, что вы не забывайте все-таки там ссылку как-то ставить на меня, что это делаю я. Спасибо, это, это мой трафик, да, это моя работа и мой трафик, я не против того, чтобы вы размещали этот материал у себя на ресурсах, я даже э, категорично, да, вот, просто не забывайте ссылаться, сейчас я заканчиваю свой сайт, крупник.t.com, очень легко звучит, вот, и там же будет, я буду там вести новый блог, и буду все, всю эту информацию также там выставлять, поэтому, если вам не сложно, я благодарна вам за участие, спасибо вам огромное, дайте ссылки на второе третье видео, Анатолий, если не сложно, дайте ссылку на канал, чтобы люди могли зайти и посмотреть, кому интересно. Все, друзья, всем спасибо, у меня больше информации нет. Окей, Таня, большое спасибо, ну, действительно классный тренинг, я бы сказал, и меня вообще удивляет, почему наши партнеры так, так редко, редко говорят, так, редко говорят, что это классно, то есть давайте сейчас просто громкими десяточками скажем большое спасибо Татьяна, чтобы десяточки просто засыпались, чтобы, ну, действительно, просто сказать, даже вот вот степень признания выложить, во-первых, то, что мы получили этот материал, во-вторых, что он не просто какой-то там что-то нормальный, хороший, ценный, качественный материал, с которым мы уже сегодня можем э, работать. Хорошо, тогда следующее мероприятие мы проводим с Татьяной, если Татьяна будет согласна, в следующий четверг э, мы сделаем заранее анонс, то есть у меня в этот раз не получилось, я был там, то в Казахстане, то в Казахстане, в все, все переезды. Но э, большое спасибо также от меня, Татьяна, очень приятно э, слушать э, э, и видеть вот эти вот знания и то, что ты делаешь для нас все. Большое спасибо. Хорошо. Сегодня партнеры, кто здесь партнеры, я думаю, наверняка есть также гости, а, буквально через два часа будет мощнейшее мероприятие. Просто проинвестируйте эти два часа на звонки. А, то есть секрет моего успеха, если вы сегодня короткое видео видели, заключается в том, что я ежедневно разговариваю с людьми о том, что мне нравится. А мне нравится Айбат. Окей, до встречи. Спасибо еще раз всем, что присутствовал. Пока.